привет друзья сегодня хочу записать обзор по курсу twitter Pro. мы знаем как заработать 162 тысячи рублей за 140 символов как бы исходя из названия да можно тут подумать что как бы заработок такой хороший работы мало на самом деле это не так Сразу хочу сказать, что метод и способ заработка очень интересный. Лично я обратила внимание на этот курс, даже не потому, что там какие-то крупные суммы заявлены, а дело в том, что у этого автора я покупала курс по Инстаграм, но это было примерно полгода назад. Как бы Курс мне очень понравился, давно таких курсов уже нет и вряд ли будет. Потому как курс выполнен в таком вот формате интересном, мы получаем с вами видео уроки, во-первых, да, во-вторых, то есть, когда вы начнете изучать курс, значит, обязательно смотрим введение. Автор рассказывает вообще, как работать с курсом. То есть, вы открываете специальную страницу в интернете, там находятся контрольные листы. То есть, открываете какой-то вот, ну, видеоурок, начинаем с первого, да, открываете там вот первый контрольный этот лист. И там же уже по этому контрольному листу мы с вами делаем то, что там нажимаем по кнопочкам, которые там указал нам автор. Как бы такое дополнение. Для новичков это очень удобно. Например, я когда покупала курс по Инстаграму, то мало что вообще о нем знала. Ну, как там с ним работать, никогда я раньше этого не делала. Поэтому там все было очень подробно и интересно было работать. Что же касается Твиттера, я, в принципе, так и поняла, что курс будет выполнен в таком же формате. Я не ошиблась. Действительно, здесь вы найдете видеоуроки. К каждому видеоуроку будет отдельный контрольный лист, который вы будете открывать, смотреть видеоурок и сразу же делать да, все через этот контрольный лист. Точнее, переходить сразу по ссылкам, которые указаны. Также там дополнительные какие-то материалы, если это вам понадобится. В общем, в принципе, вот это первый важный момент. Второе, именно конкретно по Твиттеру. Если вы никогда с ним раньше не работали, то, наверное, пришла пора. Потому что Твиттер, да, можно расценить как любую другую социальную сеть. Например, ВКонтакте, да, там «Одноклассники», «Фейсбук», где множество тоже курсов, как там работать. На самом деле, вот в Твиттере лично мне работать намного проще – тем более, что я знаю сама, что Твиттер – это отличная площадка для заработка. Кто-то уже наверняка знает об этом, что я работаю с Твиттером вообще вплотную только со своими зарубежными сайтами да, с целью привлечения посетителей на сайт, чтобы да, люди кликали по рекламе в Google Adsense. Также вы можете через Twitter продвигать различные партнерские программы, либо же зарегистрироваться в различных сервисах, где вам будет платить за размещение каких-то рекламных твитов, что, в принципе, нам рассказывает здесь автор. Значит, почему Twitter? Там очень быстро можно набрать вот именно живых подписчиков, читателей, которые, которым будет интересно да, ваши там записи какие-то. Что хочу посоветовать лично от себя. С твиттером я экспериментировала очень много, значит, пробовала продвигать там различные тематики сайтов. Да. Значит, лучше всего работает в Твиттере это развлекательный сайт. Ну, как бы туда как бы быстрее всего можно привлечь огромное количество подписчиков. Вот. Единственное, что да, я работаю исключительно с зарубежными сайтами, поэтому мне нужны люди из-за рубежа. В России я не знаю, я не пробовала никакой сайт русский продвигать среди да, русских там пользователей, поэтому здесь я думаю, как бы я вам точно сказать не могу, но думаю, что принцип-то один и тот же, какая разница, в какой стране живет человек, главное его заинтересовать. Вот, в принципе, здесь автор все очень подробно рассказывает. Даже лично я чего-то вот не знала. Автор мне, мне понравилось. Он посвятил целый отдельный урок именно теме, как нам развивать аккаунт в Твиттере. Конечно же, я не буду скрывать, нам нужно начинать тоже читать других пользователей, чтобы они нам отвечали взаимностью. Как бы не все читатели, да, эти люди, точнее, которые ответят нам взаимностью, будут постоянно э, нас читать. Но как бы мы здесь в Твиттере такая вот система, да, мы как, можем взять потом других читателей количеством, да, если у нас будет много читателей, пусть они нас и не читают, э, кто-то читает. Нам главное, чтобы у нас было огромное количество читателей. В дальнейшем Благодаря этим читателям, количеству большому, мы будем выходить в топ. Точнее, если человек будет искать в поиске, да, что-то там по хэштегам, мы будем, наша страница будет видна им сразу. Далее, если вы начинаете кого-то читать, человек приходит к вам на страницу, увидит, что у вас огромное количество читателей, он быстрее станет вашим читателем, нежели у вас будет там всего лишь их три или пять читателей. Да? Поэтому здесь как-то. Ну, все вообще в Твиттере работать лично мне интересно. Я работаю, ну, не знаю, уже года два, наверное, три с Твиттером. Как бы все только лучше и лучше становится, как бы этот способ заработка, я думаю, не сякнет никогда, пока существует Твиттер. Единственное, что вот автор предлагает нам способы заработка, точнее, ну я не буду да, раскрывать всех этих тайн, что он там предлагает. Я вам лично скажу просто от себя, что как бы я, может, прослушала в видеоуроках лично, что бы я рекомендовала. Если вы развиваете сайт, например, развлекательной тематики, что можно рекламировать? Когда у вас наберется уже большое количество читателей, чтобы да, не навязывать им, э, эту рекламу свою постоянно, можно там рекламный пост, я бы советовала там, но ну, один-два раза в день э, размещать. Рекламируйте сейчас куча всяких партнерских программ существует, там какие-нибудь футболки, да, вот что, ну, что можно в развлекательной странице э, рекламировать? Какие-нибудь часы, духи, там, ну вот что-то вот такое. Тут там э, сейчас Дэнди опять продают вовсю. В общем, тут э, можно будет поискать что-то. Я думаю, что-то все равно у вас работает. Не пытайтесь там в, в этих э, своих страницах впаривать какие-нибудь курсы по заработку. Э, лучше что-то вот такое нейтральное, общее. Ну, просто что в заключение хочу сказать, что... Давно просто нет таких уже курсов. Ребят, честно вам скажу, мы привыкли покупать что? На 10 страниц А4, да, печатного текста, рассказ о том, как создать группу ВКонтакте и раскрутить ее там с помощью какого нибудь сервиса. Здесь такого нет. Здесь все очень подробно и в видеоуроках, именно вот по Твиттеру, как, как сделать все правильно – Автор подробно рассказывает, что нужно делать, чтобы не попасть в банк. Потому что, сами понимаете, вы будете каждый день делать одни и те же действия. Начинаем читать, потом отписываемся да, от тех, кто нас не, ну, не читает. ну В общем, вот эта вся схема, ее нужно сделать правильно. Лично я сама попадала в банк, когда только начала экспериментировать с Твиттером. Потому что... Каждый день я начинала читать по тысячу новых пользователей. А на следующий день я от них отписывалась, да, кто меня не начал читать. Это я делала каждый божий день. В итоге я попала в бан и очень сильно расстроилась, потому что подписчиков живых реально насобирала уже вот более тысячи. За неделю выходила более тысячи. Сейчас точно не скажу сами понимаете да как быстро можно здесь э, набрать этих самых подписчиков именно вот в развлекательной тематике и потом всю эту свою страницу монетизировать и здесь автор именно вот рассказал по шагам как начинать сколько человек читать в день да как потом от них отписываться что делать на третий день вот в контрольном листе мне понравилось он расписал это все на 14 дней ну, как бы вы потом также будете продолжать, когда пройдут 14 дней, с первого дня то же самое по этому графику. Все очень подробно и четко. Вот это мне понравилось. Спасибо автору, что наконец-то после долгого времени работы он все-таки подсказал, как правильно да, делать, чтобы не попадать в бан. Конечно, я из бана из этого вышла, там написала письмо, что-то там объяснила, сказала, что больше так не буду и так далее, как бы разблокировали. Да, но неприятно, это где-то длилось неделю, тоже времени много потеряла как бы трудов много потратила. В общем, такой вот сегодня у нас обзор. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Кто хочет поработать в Твиттере, хочу обратить ваше внимание, что метод без вложений да, очень подходит нам всем. Единственное, да, вы можете, не буду скрывать, это уже лично ваше, вы можете вложиться, чтобы купить, подписчиков в твиттере ну, там такие незначительные суммы рублей 200 можно 300 кто сколько лишь бы вот для начала чтобы у вас были они потому что даже вот вы начнете работать у вас будет ноль подписчиков вы начинаете кого-то читать человек приходит к вам на страницу видит что вас вообще никто не читает это ну отпугивает я вам честно скажу по своему опыту как бы автор говорит что ну, можно немножко да там накрутить Подписчиков 300-400. Когда я начинала работать в Твиттере, я накручиваю сразу 1010. Чтобы... Тогда намного вообще быстрее процесс идет. Поэтому здесь, ну, я думаю, разберетесь. И главное начать э, разбираться с этим курсом. Вы все почитайте, все сами поймете и сделайте для себя свои выводы. На этом я буду заканчивать данный обзор. Всем спасибо за внимание. Всем пока.